Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Традиционно по пятницам мы рассказываем об интересных объектах, которые мы находим на торгах. Сегодня речь пойдет о торгах по банкротству. На этих торгах мы нашли очень интересный вот Это два подземных автопаркинга, которые находятся в городе Санкт-Петербург, в городе Сестра-Рецк. Кто не знает, это курортная часть города, которая находится на берегу Финского залива. В этом городе находится несколько прекрасных санаториев. Люди приезжают туда отдыхать, оздоравливаться. В общем, это прекрасная локация. В территории города есть живой комплекс, в котором находится множество домов. И в двух из них продаются как раз таки автопаркинги. Каждый из них находится в соседствующих домах. На данный момент жителям негде парковать автомобили, вообще по правилам жилого комплекса парковать автомобили внутри два раза запрещено, но временно это ограничение не действует до тех пор, пока паркинги не найдут своих владельцев. Улицы, прилегающие к домам, достаточно узкие, поэтому парковаться на улице это не самый удобный способ. Пообщавшись с жильцами этого дома, выяснилось, что они готовы приобрести эти паркинги по цене 500 тысяч каждая, либо они готовы его арендовать. Средняя цена аренды в этих паркингах составляет 10 тысяч рублей в месяц. Территория этих паркингов, каждая из них, включает в себя примерно 60 мест, поэтому прибыль вы можете считать уже самостоятельно. На данный момент идет публичное предложение, это значит, что цена снижается вниз и на текущий день наступил последний этап снижения цены, когда стоимость одного паркинга составляет около 6-7 миллионов рублей. Вы можете найти эту информацию, посмотреть точную стоимость и если вы успеете, вы можете даже подать заявку на участие в торгах. Конечно же, нужно внимательно изучать информацию получать документы, изучать, выходить на осмотр. Здесь мы прилагаем видео о том, что мы получили уже по этому объекту. Конечно, также такой объект требует некоторых вложений, Здесь необходимо произвести ремонтные работы. Опять же, эту информацию вы можете забросить у организатора торгов, если вас этот объект заинтересовал. Я очень надеюсь, что это вас мотивирует заниматься торгами, зарабатывать в этой сфере. Покупайте выгодное имущество. И всем отличного дня и настроения. Всем пока!